Доброго времени суток, дамы и господа. Видите этого замечательного маунта в правом верхнем углу? Он будет у каждого. Он будет у каждого в обновлении 10.07. Компания Blizzard довольно-таки недавно ввела на новый билд ПТРный новых разных маунтов. И благородный Зуброн как раз-таки один из них. Конечно, маунт интересный сам по себе, очень нужный, необходимый в контенте Dragonfly. Это само собой, мы это прекрасно понимаем. По факту маунты многие обесценены, и нужны только разные технические маунты, ну и драконы. Но все же, если вы делаете ачивочку там, на 100 маунтов, на 500 маунтов, разные степень да, имеется, в целом повышение коллекции будет для вас неплохим таким бонусом. За что он дается, за что он покупается? Покупается он за 10 тысяч энергии стихий. Та самая энергия стихий, которую мы в текущий момент можем заформить с каких-нибудь там элементалей, с разных событий. В целом можно и сейчас это все сделать, чтобы прям в первую секунду выхода обновления 10.07 купить этого зуброна. А можно и особо не напрягаться, потому что там тоже будут какие-то активности, связанные с энергией стихий. И оттуда ее будет падать побольше, чем на текущий момент. Выбор за вами. То есть хотите, фармите сейчас энергию, хотите, фармите потом. На этом все.